Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Клубничный сезон в самом разгаре. А что можно приготовить из этой ягоды, кроме варенья? Недавно я открыла для себя вот такой бисквитно-клубничный торт и буквально влюбилась в него. Он божественно вкусен, друзья. В нем волшебно сочетается каждый ингредиент и в конечном итоге взрыв вкуса, аромата, сочности и нежности. Готовим бисквитное тесто. Вы можете повторить его рецепт за мной, а можете использовать и свой любимый и проверенный бисквитный рецепт. Я использую форму размером диаметра в 20 см, и на нее у меня уходят пропорции, подробно изложенные в видео и в описании под видео. Яйца с сахаром должны увеличиться в объеме втрое. Затем добавляем все оставшиеся ингредиенты и замешиваем не очень густое вязкое тесто. Заливаем его в форму и отправляем в духовой шкаф примерно на 30-40 минут. Из готового и остывшего бисквита нам нужно вынуть всю мякоть. Для этого вырезаем ножом крышку, приставив любую круглую посуду нужного диаметра. Теперь сбоку делаем небольшой надрез и аккуратно вгоняем нож вглубь бисквита, проделывая круговые нарезы. Тем самым мы срезаем мякоть под шапкой бисквита. Постарайтесь не сделать ножом сквозных отверстий. Очень хорошо с таким заданием справляется зубчатый нож. Аккуратно поддеваем шапку ножом, снимаем ее с основания. Получилась вот такая емкость, которую нам нужно освободить от мякоти. Срезаем слой теста с шапки, а затем ложкой вынимаем всю крошку из донышка. Она нам не нужна, но из нее тоже можно приготовить много вкусного. Приступаем ко второй части нашего рецепта. Порезать клубнику надвое. Одна часть клубники пойдет в торт, а другую нужно засыпать сахаром и процедить полученный сироп. Он нужен для пропитки бисквита. Если у вас есть клубничный сироп из-под консервированной клубники, он сюда отлично подойдет. Сироп щедро распределяем по всей поверхности. Не забывайте про бока и крышку. Готовим крем. Взбиваем сливки с сахарной пудрой в крепкие пики. Добавляем маскарпоне. Кстати, его можно заменить сгущенным молоком. Но тогда пересмотрите количество сахара в рецепте. Готовым кремом заполняем наполовину бисквит. Выкладываем клубнику. Сюда можно отправить и оставшуюся клубнику от сиропа. Покрываем вторым слоем крема и накрываем крышкой. Дальше дело ваших вкусов и фантазий. Я прошлась поверху торта клубничным вареньем, подогретым с водой, и покрыла кокосовой стружкой. Украсила поверхность остатками крема и клубникой. Можно просто покрыть всю поверхность кремом и засыпать шоколадной стружкой. В общем, вариантов много. А результат один – непревзойденно вкусный, нежный, сочный клубнично-бисквитный торт.